Здравствуй, мир! Тесты Atomic Black-IT. Что я могу сказать, но ничего нового не скажу. Лыжи, потому что уже там, я не знаю, с тех пор, как их придушили в районе крепления технологии арк и убило вообще всю динамику всю энергичность, всю эмоциональность, их ничего не меняется. Какая-то в них появилась в этом году карбон Tank Mesh. Я не знаю, что это, суть чем, ну, я так... Катание мне ничем не полегчало. Я не смог разбудить эти лыжи. Я уже на них и так, и сяк, и... в целом очень средние лыжи, очень средние. Вроде и придраться не к чему, и докопаться не до чего, и претензий никаких к ним нет. Но они достаточно средне режут, дугу как-то пытаются держать в среднем в радиусе метров 15. За рамки выходить хотят неохотно, очень аккуратно скидываются, но аккуратно. Не раздражает, нет, не бесит, не подставляют. Какое-то такое вялое, унылое катание, никакой динамики. Наверное, для какого-то, может, расслабленного покатушек свое такое расслабленное настроение между кафе и бокалами вина, когда ты отлышишь, не хочешь вообще ничего, и катание для тебя только передвижение по склону. Ну, очень хороший вариант, потому что они не заставляют ничего делать, не заставляют работать, ну при этом позволяют, в общем-то, так, на самом деле, на каком-то крейсерном формате, крейсерском формате как-то глиссировать по подготовленным словам. Наверное, в любом его состоянии как-то к почкам относятся лояльных, их достаточно уверенно. Лыжи не пережестченные. Ну, какие-то, ну очень убитые. Ну, вообще, ну настолько грустные. Ну это просто труба. Ну, вообще, ну жесть, жесть. Такая, знаете, комфорт-класса, простяцкая средничковинка. Ну, как бы они такими и были, и не надо от них ждать подвигов и героизмов. Все, наверное, больше ничего не скажу. Пойду в следующий, возьму, подписывайтесь на канал, заходите на сайт чаще. Пока, встретимся на склоне. Удачи!